Давно планировался ездить в Тулу и наконец-то у меня это получилось. Последний раз я там был в 2012 году. Сейчас расскажу как это было. На самом деле добраться до Тулы относительно легко. Приходишь на Курский вокзал, садишься на электричку и оп, через 3 часа ты уже наслаждаешься пешей прогулкой по Туле. Проблема в том, что в озерах нет Курского вокзала, поэтому приходится импровизировать. У меня богатый опыт путешествий на электричках, поэтому я решил заморочиться и доехать до Тулы с несколькими пересадками. В день моего путешествия я проснулся в 5 утра, позавтракал, почистил зубы, собрал портфель и двинулся в путь. Начал, как обычно, с 38-го километра. Так называется железнодорожная станция в Озерах. Оттуда добрался до Галутвина, из Галутвина в Воскресенск, оттуда в Жилёво, из Жилёво в Михнево, из Михнево в Детково, из Деткова в Столбовую и уже из Столбовой в Тулу. На каждой станции нужно успеть приобрести билеты для пересадки и очень внимательно следить за расписанием, чтобы не опоздать ни на одну электричку. Если я не опоздаю, я красавчик. Если опоздаю, тулу мне не видать. Спойлер, конечно же, я не опоздал. В моем маршруте есть узкое горлышко, это пересадка на столбовой. Дело в том, что у меня есть всего 8 минут, чтобы успеть взять билет и сесть на электричку. В этот раз я решил пойти в банк потому что слышал, что в этот день а, электрички на этой линии будут идти с опозданием. Поэтому с большой вероятностью я успею сесть на электричку до Тулы. Так и оказалось. Электричка опоздала на 10 минут, и благодаря тому, что она опоздала, я, соответственно, на нее не опоздал. В общем, я успешно добрался до Тулы и начелкал много интересных пудочек. Давай смотреть. А, начнем не с Тулы, а с озер. Хочу показать тебе всю красоту таких авантюрных поездок с пересадками. Это у нас 38 километр. Вид э, сбоку, конечно. Автобус подъезжает как раз, э, когда электричка только начинает отбывать со станции Озера. Классная логистика, конечно. Вот, платформа 38 километр. Прекрасный Орлан Ратре. Так называется электричка. Это мужа в Голутвине. Как обычно, только что приехала. Электричка из Москвы, и вон люди уже спускаются. На главных путях какой-то поезд. Вот часики, часики, часики, прекрасные часики. И не менее прекрасная электричка. Это мы в Галдутвине. Сейчас сделаем пересадку, и оп, мы в Воскресенске. В Воскресенске я взял билеты до Жилева, но э, когда я уточнил, с какой платформы будет отбывать э, электричка, мне кассир сказала, что со второй. Я, конечно же, не поверил, потому что как-то это все подозрительно. И пошел всех переспрашивать, э, кто на каких платформах стоял. А вы не знаете? А на Жилева здесь пойдет? И нашел платформу э, Пятый путь Неганова. И там стояли как раз люди. Они ждали электричку на жилево. Мне как раз туда нужно было. Вот эти прекрасные люди, и вот эта прекрасная электричка. Садимся. И вот мы уже получается в жилево. Там кто-то стоит. Желево. Наша электричка, который, на которую мы приехали, сейчас вернется обратно. возможность падения с платформы эта фотография практически ничем не отличается от предыдущей если э, посмотреть но дело в том то что это две разные станции если внимательно присмотреться конечно то можно найти отличия вот например здесь появился такой проход там такой столб здесь этого конечно нет это мы уже в Михнево. Станция Михнево. На станции Михнево мне пришлось а, тоже точно так же искать, а, откуда пойдет электричка до Деткова. Я ее быстренько нашел и сделал пересадку. Садимся в электричку до Деткова. Это уже большое окружное кольцо. И вот мы в Детского. Прошу любить и жаловать. Мы не одни такие. Вот тоже товарищи направляются на электричку до столбовой. Деткова. Табличка выцвела. Садимся в электричку. И вот спустя всего каких-то 10 минут мы уже в столбовой. Нужно спешить, потому что если мы поставим на электричку, Тула и Столбовой, то смысл всего всей поездки как бы теряется. Но я успел активировать свой билет. Я купил электронный билет, чтобы сэкономить время, не бегая в кассу. И сел на эту прекрасную электричку. Кстати, кстати говоря, когда я ездил в Тулу в первый раз в 2019 году, я... <coughs> За 20 минут до приезда написал в ноутбуке небольшую композицию, которая называется «20 минут до Тула». Так что можете послушать. Это мы уже в Туле. Прекрасно приехали. Слева стоит какой-то экспресс, но это, к сожалению, не для нас. Мы приехали на электричке типа «Стандарт плюс», если я не ошибаюсь. Смотри, какой... По-моему, это очень прекрасная инсталляция. Как только я увидел этот троллейбус, я понял то, что это уже чем-то мне напоминает Ризайн. Улочки такие длинные, дома невысокие и троллейбусы соответствующие. Ну вот, собственно говоря... Улочка, ничем не отличающаяся от улочек Рязани. Вот такого вот товарища нашел, смотри. Такая у него мордашка интересная. Плакат с хэштегом «Живи». Кто-то подписал. «Не хочу». Бывает. Очень такая вот широкая улочка. Почему-то мне сразу вспомнилась Кемерова. Не знаю почему. Какие-то флешбеки. <laughs> а, купил водички Эвиан. Решил ее немножко попить, потому что было очень жарко. И тут ко мне вот такой вот голубь подсаживается. А, аккуратнее с голубями, не трогайте их, конечно же, потому что можно заболеть аронитозом. Так, вот такая вот птичка. Трамвайные линии на колеи. Но почему-то здесь ни трамваев, ни машин. Я так и не понял, почему. Вот э, мы уже потихоньку приближаемся к... к Тульскому Кремлю. И когда я вышел на эту улицу, я понял, что да, действительно, это ничем практически не отличается от резания. Такие же виды также прекрасно себя чувствую. И. Ты ну, не знаю, что добавить. Тут, по-моему, не добавить не, не убавить. И маршрутки такие же. Ну вот, кстати, да, здесь э, по какой-то причине. Есть троллейбусы и автобусы с такой же расцветкой, как в Москве. Чуть позже даже покажу, что не только с расцветкой. И везде можно увидеть надписи «Тула, город-герой». Даже когда едешь из Москвы до Тула, то автоинформатор объявляет... Как это сейчас скажу? Электропоезд следует до станции «Город-герой, Тула». Вот так. Вот еще немножко фоточек с домами. Тут он хамон. Какое-то, видимо, административное здание. Я, честно говоря, даже не пытался гуглить и не смотрел, что это такое, потому что теряется весь интерес. Я же не до, до, до достопримечательности приехал смотреть, а просто, просто почувствовать себя хорошо. И прогуляться, и поделиться потом впечатлениями. ты сколько кондиционеров. Понатыкано прям все. И вот наш Кремль. Выглядит очень красиво. Колонны. Заходим в Кремль. И вот нас встречает такая вот табличечка. Ростелеком. Не забыл себя, конечно же, прорекламировать. Очень красиво смотрится. Вот я, честно говоря, даже не знаю, как это комментировать, потому что выглядит очень красиво. Но портит вид, вот эти вот водосточные трубы и покрытие из вот этих вот зелено непонятных металлических пластов каких-то. В общем, так себе идея, конечно. Но в целом смотрится неплохо. Еще. Ух ты. А я, кстати, не заметил. Это яйцо справа. Люди наслаждаются прекрасной погодой. Вечер уже, точнее, вечереет, поэтому не так жарко, как было днем. Я бы тоже посидел, но мне нужно идти дальше. Идем, идем, идем. Оп. И пришли. Это, конечно, очень интересное решение, просто кубик. Кубик и дверка. Это Казанская набережная. Здесь очень хорошо посидеть под деревом. Например, под таким. Идем дальше. Вот такая же улочка. Кстати, очень напоминает почтовую улицу в Рязани чем-то. Вон здесь стоят э, самокаты. Очень много людей катаются на самокатах. Еще немножко самокатов. О, здание. Что же это за стиль? Барокко, наверное. Очень красиво. Переходим дорогу. Uh, везде написано, что Тула город-герой видимо стараются не забывать ну и хорошо uh, вот прекраснейший трамвай с не менее прекрасным пантографом но на самом деле я такой вижу впервые то есть конкретно такой модели я еще нигде не встречал и вот у нас напоминание о том что Тула все-таки город-герой кстати там Смогу я разглядеть? Нет. Да, Урал, Урал Трансмаш. Значит, уральский трамвайчик. Вот он, вид сзади. Соблюдай дистанцию и боковой интервал. Впервые вижу, чтобы на трамвае вешали такую табличку, что если он нарушает ПДД, то нужно куда-то позвонить сообщить. Ни разу еще не видел, чтобы трамвай нарушал ПДД. И вот, собственно, та самая интересная деталь, это действительно получается списанные автобусы из Москвы, потому что такой узор, это типичный узор автобусов Московского автопарка. И у трамвая, соответственно, тоже. Там не очень хорошо видно, но правительство Тула или правительство Москвы? Нет, ну, скорее всего, это они заменили. Более старенький трамвайчик. Старенький, но симпатичный. И точно так же у него красуется напоминание о том, что если он нарушает ПДД, нужно позвонить и сообщить. Молодцы. Троллейбус. Еще один старенький трамвайчик. Очень красивая фотография получилась. Уже солнышко потихоньку... Становится все меньше, все прохладнее, и цвета все более приятнее. Вот, очень хорошо падает цвет. Посмотри. Ну, по-моему, это же просто потрясающе. Вот у нас машина и трамвай сбоку. Да, да, все уже действительно дело подходит к концу скоро уже солнышко закатится будет совсем похладно и темно так тени интересно получились еще немножко колонн вот кстати фонарь но на самом деле это у него нет лампочка это я поймал так успешно луну Здесь мне понравилось э, то, как падает цвет на березу, такое все зеленое, красивое. Ну, а здесь э, тени интересные и освещение. Здесь тоже. Вот еще немножко поймал луны. Здесь она даже покрупнее. Еще немножко красивое освещение. Это мы потихоньку уже идем в парк. Нужно же как бы прогуляться по парку, пока солнце не село. Было еще немножко луны. Красиво. Прогулялись, пора возвращаться на вокзал. По пути на вокзал наткнулся на такую вот инсталляцию. Это лавочка, можно посидеть. Потихоньку возвращаемся. Немножко посетил на вокзале, подождал свой поезд и вернулся в Москву. Дело в том, то, что а, у меня не было выбора, и мне нужно было дождаться утренней электрички. Ночью я приехал, получается, где-то в час ночи, и 4 часа ждал, пока приедет моя электричка до Коломны. Вот, это первый поезд а, метро, в метро на которой я сел, чтобы добраться до Комсомольской и да, до Комсомольской и сесть на электричку до Голудвина. Вот наша электричка справа. Это мы уже в Галутвине. Вон слева экспресс уходит, справа стоит наша электричка. Садимся на нашу электричку. И вот, вот мы уже в озерах. Видно то, что происходит в 8 Такая вот небольшая кругосветка получилась. Провожаем качуру. И идем домой. Вот и все. Вот и все. Да, как-то даже на самом деле на удивление быстро получилось. Но самое важное, это, конечно, процесс. То, что я побывал... Не во многих ключевых или, как, как сказать, знаковых местах Тулы э, не посмотрел на все достопримечательности. Мне это совсем не огорчает, наоборот. Э, я рад то, что я, в принципе, осуществил свою задумку посетить Тулу, э, добрав что на электричках. Это самое главное было. И это больше всего кайфа мне доставило. А на достопримечательности можно и в интернете посмотреть, и историю тоже там почитать. Такая логика. Так что я полностью остался удовлетворен своей поездкой. Впечатления супер-пупер просто крутые. Если у кого-то есть возможность съездить точно так же, это я очень рекомендую, потому что впечатление будет на несколько лет вперед. Такие дела. И, как обычно, если хотите съездить со мной в Тулу или еще куда-нибудь, пишите мне в телеграм или на почту. Я не знаю, что еще сказать Можно подвести, конечно, небольшой итог Но вроде я и так все сказал Хотя, впрочем Сделаю еще небольшую ремарку Насчет таких вот поездок Я думаю, то, что в этих поездках Мне больше всего удовольствия приносит Именно процесс И возможность поразмышлять о чем-нибудь Личном в процессе Потому что высвобождается очень много свободного времени В которое делать практически ре реально нечего На перегонах в интернете особо не посидишь Потому что его там обычно нет а Можно почитать книжку или о чем-нибудь подумать И когда едешь по большому окружному кольцу Можно спойлернуть на... А ветках, где только один путь, высунуть голову в окно и кайфовать от встречного ветера. Это реально здорово. Вот такое вот получилось небольшое путешествие. Это было потрясающе. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих выпусках. Пока.